Сайт ВКонтакте является первым по популярности в России и на Украине и шестым в мире. Добро пожаловать друзья! Сегодня я расскажу топ 10 лайфхаков как раскрутиться ВКонтакте, накрутить друзей и подписчиков бесплатно и солью вам самые работающие техники и секреты раскрутки ВКонтакте. Досмотри этот ролик до конца и тебя ждет мега бонус. В сервисе соцхаммер есть 7 бесплатных дней пользования сервисом. В нем можно поставить задачи на автомат и сервис будет работать на вас 24 часа в сутки даже с выключенным компьютером. Данный сервис позволяет на базовом бесплатном доступе вести раскрутку аж 20 сразу аккаунтов работает это так вы выбираете кому добавляться в друзья задаете параметры таргетинга а те кто скажем отвечает вам взаимностью автоматически будет получать приглашение в вашу группу но это друзья одна из множества стратегий на продвижение с помощью данного сервиса, а их может быть масса. Spotlight нереально крутой сервис где также есть 5 дней халявы. Этот сервис как и предыдущий позволяет ставить лайки, добавляться в друзья, но самое главное он позволяет спарсить аккаунты определенного города, пола и даже возраста просто из поисковой строки ВКонтакте, а также в данном сервисе очень крутая статистика где вы можете все отследить. Пользоваться им можно постоянно бесплатно, но придется каждые 5 дней проходить регистрацию заново. Либо не парьтесь и платите 190 рублей в месяц. Выбор за вами, друзья. Else Social позволяет промониторить все паблики, которые есть в ВКонтакте. Посмотреть их статистику прироста. А также, друзья, вы можете брать там посты на халяву или получать вдохновение для новых идей. Так, нам нужно купить кучу фейковых аккаунтов. Я придумал, как захватить Контакт. а, -а, -а, -а. Где же взять эти аккаунты? В этом, друзья, вам поможет сервис DIR. Просто заходите в поиск товаров и набирайте в поиске VK. Тут вы найдете кучу различных магазинов, которые продают аккаунты ВКонтакте от 1 рубля и выше в зависимости от параметров. При правильном подборе названия Яндекс и Google легко выводят паблики и группы ВКонтакте в топ-поиска на первой странице. Используйте правильное название, зайдите в WordStat Яндекса и посмотрите, что люди чаще всего ищут. И выберите что-то популярное и что вам по вкусу. Пишите ключевые слова не только в названии группы, но и используйте ключевые слова в описании группы. Это также вам поможет продвинуться и раскрутиться в ВКонтакте абсолютно бесплатно. Используй обязательно хэштеги, они очень хорошо помогают в бесплатном продвижении. Но помни, что теги должны быть тематическими и релевантными. Чтобы раскрутиться в ВКонтакте бесплатно, через самый лучший способ – сарафанное радио. Делайте только качественный контент, и о вас будут рассказывать друзьям. Если вдруг у вас нету времени делать качественный контент, то вернитесь к сервису, о котором я говорил в начале этого ролика. Если ваша группа имеет от 1000 живых подписчиков, то вы можете уже смело сотрудничать с смежными пабликами и группами и делать взаимопиар, от которого выиграют все. Используйте сотрудничество, обмен постов, обмен ссылками и так далее с равными пабликами. А я напоминаю, с тобой был Артур Рус, это был ТОП-10 лайфхаков и раскрутке ВКонтакте бесплатно. Эту тему я раскрою более глубоко в следующих выпусках, поэтому подписывайся на канал, чтобы получать новые лайфхаки, секреты и идеи в мире соцсетей и предпринимательства. У тебя есть что сказать по поводу этого ролика? Тогда напиши свое мнение в комментариях. А также если хочется, чтобы я снял обзор на конкретный сервис, про который я рассказывал в видео, то напиши об этом также в комментариях. Если тебе понравился выпуск, то почему бы тебе не поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями? Для меня это будет самой большой поддержкой и лучшей благодарностью и наградой. Все ссылки на данные сервисы ты найдешь под этим видео в описании. Подпишись обязательно на канал. До встречи в следующих выпусках. Пока! Ой, стойте, мне кажется, или я что-то забыл? А, я же обещал мега-бонус, ну даже не знаю. Ну да ладно, ловите. Десятый лайфхак на сегодняшний день, это сборщик данных ВКонтакте. То есть можно спарсить что угодно с любой группой. Скайпы, номера телефона, твиттер, Facebook, Instagram. А, ну, к примеру, давайте возьмем группу, берем просто ID, копируем, вставляем в программу. Выбираем, к примеру, собрать скайпы и, к примеру, Instagram. Нажимаем старт. Программа начала собирать. И вот мы видим, что собираются скайпы и Instagram. Все это складывается в виде файла текстового, в котором можно уже работать дальше. А как с ним работать я расскажу об этом в следующих видеоуроках. А теперь друзья, что нужно сделать, чтобы получить эту программу? Нужно обязательно поставить лайк под этим видео, обязательно подписаться на канал и оставить комментарий где будет отзыв об этом видео и ваша почта куда я и скину ссылку на бесплатное скачивание этой программы. Ну а теперь точно пока и до встречи в следующих выпусках.